Всем добрый день, очередной прямой эфир, буду, надеюсь, что меня у... хорошо слышно, потому что на улице ветер. А... Давайте так, а... напишите ко мне в комментарии, пожалуйста, а... как меня слышно, и ответьте на вопрос вот такой вот, насколько вам полезны вот эти прямые эфиры, стоит ли их продолжать, проводить, ну или я закругляюсь и не заморачиваюсь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам полезны эти эфиры, что вы в них получаете. Отвечаю сегодня на шестой вопрос. Как научиться жить без осуждения и оценки окружающих? Ну, вопрос достаточно такой специфический, разный, сложный. То есть вам, вы хотите перестать оценивать и, осу... Вы осу... и осуждать окружающих, либо вы хотите э, перестать обращать внимание на то, как вас оценивают и вас осуждают. Потому что это два э, совершенно разных вопроса. Ну и давайте я попробую все-таки ответить на оба их. Да? То есть как самому э, перестать оценивать, и осуждать окружающих людей. Ну, зачем мы это делаем? Мы таким образом привыкли, да, потому что нас, наши родители, всю жизнь оценивали и осуждали. И э, это все делается под маской э, заботы об окружающих людях. Под маской э, сделать мир лучше. Э, ну вот, ага, вот Лариса написала, самой не оцениваем. То есть мы таким образом э, сравниваем. А зачем мы сравниваем? Вот зачем мы сравниваем себя с окружающими людьми? И не то, мы же не просто сравниваем. Вот Ключевая фишка вот этого сравнения да, в, в процессе осуждения. То есть мы таким образом сравнивая, осуждая, мы обесцениваем других людей. То есть делаем их ниже, хуже, слабее, менее достойными, чем мы сами. То есть, таким образом, через обесценивание других людей, мы как бы поднимаем собственную самооценку. Мы не поднимаем собственную самооценку, мы как бы ее поднимаем. Почему? Потому что э, сама она у нас очень слабенькая, мы себя чувствуем, ну, никто и звать меня никак, и как только окружающие люди начинают хоть как-то выделяться, хоть как-то показывать, что вот, ну, показывать свою силу, мы такие хорошие, мы правильные, мы там сильные, мы достойные, вы начинаете их осуждать, обесценивать, чтобы не чувствовать себя, извините за мой французский, дерьмом по отношению к ним. Но и работать с этим необходимо только. Не, не, не через блокировку вот этого осуждения и сравнения, а через поднятие собственной самооценки, через понимание собственной силы, а кто я, а в чем я в чем моя сила, в чем мои способности, в чем моя индивидуальность. И, э, ну, естественно, если самооценка, когда эта самооценка э, рождается? Она рождается в глубоком детстве. Вам сейчас уже, там, 30-40-50 лет. Естественно, э, необходимо для того, чтобы адекватно, правильно, аккуратно проработать, э, необходимо погрузиться вот в те детские давние травмы и вот там их проработать. Проработать их можно, в принципе, ну, давайте так. Поработать с этим можно и самостоятельно, на текущем уровне, чтобы перестать себе сравнивать, сказать себе, что да, я сильный, увидеть эту силу, увидеть свои способности, и сказать, что у каждого из нас, все мы равны, и у каждого из нас есть своя сила. Но для того, чтобы именно проработать свою самооценку, то вам нужно обратиться к профессионалу, к специалисту, погрузиться вот в те детские травмы в те моменты, когда они появлялись, и вот там это уже проработать. Вот. Сравнение, оценка. То есть, как, если как реагировать на то, если ну, на те ситуации, когда вас сравнивают, вас оценивают, ну или э, обесценивают. В такие ситуации вам необходимо воспринимать это вот такие вот акты влияния, акты общения, как критику. Как правильно относиться к критику? Конкретизировать. То есть не просто там соглашаться с тем, как вам сказали, что это все фигня, да, неудобная, некрасивая, неправильная, а спрашивать, что конкретно тебе не нравится? Почему тебе это не нравится? Обоснуй свое мнение. Покажи подтверждение своего э, обоснования. То есть, ну, если просто вам говорят, что это некрасиво, почему это некрасиво? Покажи, пожалуйста, те каноны, те правила, на которые ты опираешься. То есть, докажи, обоснуй свое мнение. Это все фигня не канает. Что конкретно фигня? Где конкретно фигня? И самое главное, если бы ты был... Вот классный такой вопрос, знаете который критикану можно задать, если бы ты находился на моем месте, то как бы ты поступил, почему бы ты так поступил, да? и какие могут быть последствия, давай с тобой вместе обсудим, какие могут быть последствия того поступка, который ты мне предлагаешь совершить. Вот когда вы вот так вот с критикой, ну с критиканом, с тем человеком, который вас критикует, разговариваете, то есть вы не просто обижаетесь, вы не оскорбляете его в ответ а подходите, знаете, с такого э, разумного коучингового состояния. То есть, окей, хорошо, это твое мнение, ты имеешь право на него, у меня есть свое мнение, я имею право на, на свое мнение, да? возможно, возможно, я в чем-то и не прав, окей, я согласен. То есть, знаете, не, э, не бить себе пяткой в грудь и не говорить, что да, я супер, я, я самый классный. Мы всегда будем в чем-то не идеальны. Это было всегда и будет всегда. И окружающие люди всегда для нас учителя. М -м пользу Этим нужно пользоваться. Окей, вы меня критикуете, обоснуйте свое мнение. И давайте я, с... опираясь на вашу поддержку, на вашу заботу по мне, пусть даже она проявленная в несколько кривой форме, я сделаю себя... Ну, буду себя развивать, сделаю себя круче, сильнее, э, ну, аккуратнее, красивее, э, и так далее, и так далее, симпатичнее, э, самодостаточнее. То есть не э, как это благословляйте критикующих вас, они таким образом делают вас сильнее. А если человек просто, когда человек просто критикует, посмотрите, вот, э, вот здесь уже немножко такая отсылка в ведичес, ведическую психологию, когда вы критикуете, просто критикуете, обесцениваете другого человека, вы таким образом отбираете э, на себя его недостатки. Ну, давайте так, копируете, правильно бы сказать, копируете себе его недостатки. То есть, если вы необоснованно критикуете, просто обесцениваете другого человека, вы себе копируете его, то, что у него плохо получается, а до, до этого у вас хорошо получалось, и вы его просто так в говно э, макаете, то... Э, Внезапно, по какой-то непонятной причине у вас перестанет получаться то, что вы э, критиковали. Почему? Потому что в мире существует баланс энергии. И э, одно, из достаточно правильных, э, да, да, так, одно из правил — это уважение другого человека. Если вы других людей не уважаете, тогда мир перестанет уважать вас. Поэтому относитесь, пожалуйста, к, ко всем окружающим вас людей с точки зрения равенства. То есть все мы равны, и у каждого из нас свой путь, своя задача. И иногда мы не, ну, не совсем корректно можем эм, относиться к успехам других людей, либо к их, э, так скажем, величию. Попробуйте рассмотреть это как способ научиться, как способ сделать себя сильнее. Ну и поблагодарите этого человека как учителя, который показал вам пример, чтобы вырасти. Хорошо, я думаю, что на сегодня на этот вопрос я достаточно ответил. Если вы хотите поработать со своей самооценкой, со своей оценкой себя ну и других людей, перестать себя сравнивать, если вы хотите исцелить свои детские травмы, связанные с самооценкой, пишите ко мне в личку, обращайтесь, проведем с вами всю необходимую работу. Если считаете, что это видео полезным, то делитесь себе на стенку, делитесь со своими друзьями, пусть они тоже как-то вот поймут что-то про себя. Ну и удачи, встретимся с вами в следующих эфирах. С вами был Леонид Орлан, всем пока.